Причист Аллах. Ученые указывают на тот факт, что если вы посмотрите на то, как плакал Пророк والسلام, когда был отвергнут своим дядей абу сравнительно с тем, как он плакал, пытаясь призвать своего дядю Абу-Талиба, чтобы он сказал «Ла-Иляха-Илля-Ллах», плач Пророка والسلام, в попытке спасти своего дядю Абу-Талиба был намного сильнее любого плача, когда его дядя абу Лагаб унижал его и издевался над ним. Это наводит на вопрос. Вы плачете, как переживающий человек или как самовлюбленный? Вы плачете, как поклоняющийся или же как дьявол? Пророк, салляллаху алейхи ассалам, плакал гораздо сильнее над причиненным злом в отношении других, чем злом, причиненным в отношении себя. Пророк, салялю салляту ассалям, плакал о спасении тех же людей, которые заставили его страдать в этой жизни. Таков наш Пророк, салляллаху алейкум ассалям. Дорогие братья и сестры, мы должны проверять свои сердца, потому что наступило время, когда люди выражают свою уязвимость. И сама по себе уязвимость – это неплохо, это неплохо быть уязвимым. Но если люди показывают свою уязвимость с целью получить симпатию окружающих, то это может привести к уклонению от ответственности за свои деяния и их последствий, а это нехорошо. Что заставляет вас плакать? Что заставляет вас волноваться? Что заставляет вас горевать? Задумайтесь об этом. И это не тот вопрос, на который вы можете ответить мне. Это то, что между вами и Аллахом. А если кто-то скажет, ну, я вообще не плачу, тогда смягчите свое сердце двумя вещами. Это противоположность тому, что приносит Иблис. И это чтение Корана и высказывание пророка, алейхиссалату вассалям, помогать сиротами поддерживать людей, которые страдают. Поминание Аллаха. Поминание Аллаха в момент уединения, когда вы плачете во время поминания Аллаха, и чтение величайшего напоминания, которым является Коран. Когда вы плачете больше за других, чем за себя, будь то это уйгуры или же наши братья и сестры в Палестине, где бы то ни было, вы плачете и этим, по сути, возносите свои мольбы за людей. Смягчайте свои сердца. Причисто Аллах, неужели наши сердца настолько черствы, что мы можем плакать, просматривая фильмы с вымышленными персонажами, но при этом не можем плакать, видя реальную жизнь наших братьев и сестер, полную страданий? Это проблема. Смягчайте свои сердца чтением Корана, почаще уединяйтесь, не переворачивайте все вверх на голову, нет, и плачьте как пророк а не как дьявол. Не будьте тем, кто горюет только когда теряет что-то сам. Имейте переживающее сердце из-за других, и пусть это усилит ваш дарват вашу духовность и ваше поклонение. Да наделит нас Аллах такими сердцами и такими глазами и такими мольбами. Мы ищем убежище у Аллаха от глаз, которые не проливают слез. От сердец, которые очерствели, и от мольб, на которые нет ответа.